Я работала как-то следователем и увидела, что ко мне на допрос оперативники привели людей. И среди этих людей были люди, которых я сомневалась, что он виновен. Но я должна была их задержать, то есть закрыть, и в дальнейшем требовать санкцию прокурора. Я отказалась это делать. Тогда мой начальник, начальник мой, вызвал меня и сказал, почему ты отказываешься. Может быть, они тебя чем-то заинтересовали? Я ему сказала, извини, я не могу под сомнением да, человека арестовывать. А потом он будет мучиться. И когда я пошла к прокурору, прокурор спросил у меня, а вы почему-то постановление на одного написали, требуете арестовать, а второго не требуете. Почему? Я сказала, потому что я сомневаюсь в его виновности. Честно говоря, если я дословно скажу, прокурор мне сказал так. Ты что, дура? Я сказала, да, дура. Лучше дура, чем я арестую человека. Меня зовут Айман Умарова, я адвокат.